Здарова бандиты, с вами Панда, это мой канал по заработку в интернете с нуля, понимаешь, и нужно почитать комментарии, потому что давненько я этим не занимался, честно говоря Итак, к моему видео, какие видео снимать на YouTube? парень пишет, наведи в поиске подкасте. у него видео по вов и просмотры как у метагейма А дело в том, что есть один маленький момент с орком подкастером. давайте мы его обсудим, раз уж, ну это, это, это, это важный на мой взгляд момент подкастер uh, да, откроем его видео, ну, но не будем как бы мы засматриваться, да, просто посмотрим, что это за видео, то есть это Машинима, Машинима, Машинима, и ее делал достаточно долго, у меня был человек, который делал Машиниму, вот, при этом давайте посмотрим, сколько у него просмотров, да, uh, 68 тысяч, 89 тысяч, 157 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч, ну 700 здесь повезло, то есть, ну, в среднем, ну, ну, 150, наверное, но не будем забывать про то, что если, ну, на канале сколько видосов все выложено, да, то есть это не бизнес, ребят, это, это хобби, ну, это хобби, это хобби. Ютуб здесь мало принес денег. И теперь сравним с метагеймом, да, раз уж вы сравнили, это очень некорректное сравнение, но тем не менее, раз вы позволили себе сравнить, то я тоже позволю. А метагейм, да. Uh, это один из топов, но ну, смотрите, да, рекламка пошла своего магазина, отлично, и контент намного проще, то есть это не машинимо, это ну, это, хоро, это красивый монтаж по доте, скажем так, заморочистый, но он стоит не как машиним, а далеко, то есть такой контент стоит, не совру, если скажу, что раз в 5-10 в дороже, это, это намного более простой контент, вот, Поэтому сравнивать, э, там, видимо, по поводу Warcraft и Dota, да, вопросы, что почему я все время говорю, что Warcraft снимать не так выгодно, я уже не раз это рассказывал, не буду повторяться, да, но просто скажу, что если интересно сравнение Метагейма и орка подкастера то Метагейм в более выигрышном положении, он набирает больше просмотров и снимает более простой контент, то есть, который стоит ему дешевле. А, расскажи про, про партнерки, которые не связаны с YouTube, пожалуйста. Все партнерки так или иначе связаны с YouTube. То есть, она не может быть, не свя... если ты снимаешь видео на YouTube, нет партнерки, это не с YouTube. Все медиасети медиа привязаны к YouTube. Так, что насчет рекламы в видео? Когда в самом видео рекламирует, например, какой-то сайт. Или, например, плюс 100-500. Макс, в течение целого ряда видос рекомендовал напиток. По-любому, не 500 рублей платят. Конечно, платят не 500 рублей, но рекламу в видео выкупают не у всех. Украл видео пандернизейшн. М -м, сильно. Сильно сказано. Что насчет партнерки от Mediacity? В принципе, я уже во многих роликах об этом рассказал, поэтому нужно просто пересмотреть мои каналы. А, видос на этом этом. С нуля и без пиара поднимутся единицы, абсолютно согласен. Буду смотреть без отблока твои видео, спасибо, но это не сильно поможет, на этом канале нет рекламы. За сколько пропиаришь, это можно посмотреть в моем прайсе, в tv, ссылка будет в описании. И Сторонние партнерки не платят больше, чем YouTube. Так... Хорошие видео жизненные, особенно в последние две недели доход с YouTube сильно упал, даже у тех каналов, которые делают качественный контент. Да, да, да. Надо искать другие варианты монетизации? Да, да. Безусловно. С монетизацией в русском YouTube все не радужно, но не все так плохо. Ты приводил пример, скорее всего, канала юмористической направленности, там монетизация меньше. Так, у меня просмотров 200 в день и заработок 200 рублей в месяц. 200 в день просмотров это не репрезентативно, это слишком мало. Делать просмотры по... Делать аналитику по каналу, который 200 просмотров в день имеет, то есть там 6 тысяч в месяц, это неправильно. Это не, не, не, неправильно. Это, это, не, это неверная цифра. Так, сколько можно скрутить паблик в паблик ВК? Сколько можно скрутить по YouTube канал? Сколько нужно подписчиков? Тематику мне нужно знать? И... Шоки, сроки. Если контент неплохой, да, я готов взяться за продвижение вашего канала, паблика или YouTube канала. У некоторых людей есть, так называемый, взаимопиар. Когда подпишешь, лайкаешь, комментируешь видео человека, он в свою очередь э, делает то же самое. Такой пиар дает мало преимуществ, он неэффективен, только если работать с большими компаниями, э, каналами. Это абсолютно неэффективно, но прикинь, там, сколько нужно, чтобы 100 тысяч человек на тебя лайкнул, сколько нужно договориться ВКонтакте, полная ерунда. Они не будут смотреть. Панда не надо прибедняться. Люди бы этим не занимались, если бы это не оплачивалось нормально. Люди работают передневку за 25-30, а тут дома в тепле, любим делом, плюс дебильная реклама кидала на сайтов в начале и еще в конце. Отчасти это так, отчасти люди бы, ну, люди бы занимались YouTube в любом случае, люди снимали бы видео в любом случае, просто этого было бы, наверное, меньше, ну, черт знает, да, да, да, то есть я, я считаю, что YouTube приносит небольшие не, не деньги, я считаю, что делать творческий контент это сложнее, чем, ну, ладно, не будем обижать людей, которые работают на там, простых должностях, которые там перебирают картошку целый день, они тоже нужны. Но все-таки YouTube-канал, даже это как свой бизнес, свой проект, это немножко сложнее, наверное, морально, чем картошку перебирать. Все-таки. Для этого нужны какие-то силы внутренние. Какие книги посоветуешь начинающим бизнесменам? Роберт Киосаки, «Богатый папа, бедный папа». Я думаю, что это оптимально для старта, хотя, конечно, есть еще очень много литературы. Где найти рекомендователя для канала? Давай посмотрим, что канал. Ага. Но я могу сказать, что для такого канала рекламодателя найти нельзя нигде, потому что очень мало просмотров. То есть никому никто здесь рекламу не выкупит. Вот, поэтому на данный момент это нереально. Нужно больше просмотров, больше этих. А вообще рекламодатели сами тебя находят. У меня, по крайней мере, это так. Ну, если у тебя большие каналы хорошие цены удобный прайс. Сколько ты зарабатываешь на рекламе напрямую на основном канале, примерно за один ролик? Ну, сейчас примерно четыре с половиной тысячи. Расскажи, где нормальную рекламу взять на сайт. То есть нужно именно сайт продвинуть? На сайт GoGetLinks. Надо сделать канал в Израиле, там больше всего дают денег за рекламу. Но нужно тогда делать на израильском языке. То есть я не знаю насчет Израиля, но так и есть. Так, если нет рекламодателей, актуальны небольших каналов, пресловутые партнерки. Партнерки мало приносят, я уже об этом говорил. То есть это глупо это обсуждать. Ты ноешь, что мало зарабатываешь, но все знают, что ты получаешь с одной рекламой этих говносайтов. Но я не думаю, что ты знаешь, сколько я получаю с рекламы, но это хорошие деньги, это хорошие деньги, и как бы, если нечего, то есть я бы с удовольствием рекламил что-то хорошее, я бы с удовольствием рекламил какую-то благотворительность с дикими скидками, но э, никто не хочет, все хотят рекламировать говносайты, ну что делать. Как рассудил свой канал, э, слишком общий вопрос, я на него, в принципе, отвечал уже не раз. Допустим, хочу сделать канал, умею с ним отмонтировать, даже метро могу сделать, идеи для видео есть. Но, как подобрать название для канала и как набрать первую аудиторию, вложиться в рекламу 1020-30. А, оптимально, лучше, лучше 100. Название для канала это уже, как сказать, дело такое, хозяйское. Так, что там Ивангай получает, не знаю, неинтересно. Отключил блог специально для, для YouTube, ну отлично, хорошо. Ютуберы и так норм зарабатывать с рекламы в самом видео. Чертовые машины с кейс сундуками все такое, плюс бывает одно видео по 2-3 рекламы стоит. Нам неохота, еще внизу на рекламу глядеть. Ютуберы рекламируют всякое говно, потому что говно платит больше денег. То есть это как, ну, допустим, если вспомнить период, когда там вы были совсем маленькими, я был совсем маленьким, типа русский дом Серинг, ГММ, вот это все, хопер Инвест. Популярные актеры и по телевизору рекламировали все эти пирамиды. То есть сейчас вот эти вот розыгрыши, вещей, это практически те же самые аналог пирамид. То есть много денег, поэтому мало кто может отказаться от рекламы этого дерьма. Если покупать рекламу для своего канала в гугле, ее посмотрят те, у кого нет блок, и подпишутся они же. Будут смотреть рекламу уже на моем канале, они же. Гениально, нет. Это неплохая действительно идея, но есть беда, что там достаточно дорого тебе будет рекламироваться. Хочу спросить, просить шестом... Расскажи про тендерские программы. Нет особой разницы в сортах говнари, реально, ребят. Ну это смешно. А, чтобы рассказать конкретно, нужно со всеми из них поработать. Я не готов подключать каждый канал а, какой-то партнерки ради того, чтобы снять видео, которое наберет 3000 просмотров. Ну мне это неинтересно. А, я, я, я слышу, ну э, слыш, нас слышен, наслышан о Эйре и о YouPartner, VSP. Ну, ну это реально сорта просто, ну такого что-то. Так. После видео для Литблока, среди Скольки просмотров можно подключить партнерку? Можно подключить вообще даже на нулевой канал могу помочь, но смысла никакого нет. То есть если у тебя меньше миллиона просмотров в месяц, забудь вообще об этом. Так. Ладно, про эти лохотроны мы не будем читать. Сколько стоит меня запеврить канал, ссылка есть в описании на мой э, прайс. О монетизации видео я рассказывал, есть видео. Э, непонятен мне комментарий, кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит. Абсолютно непонятен. Угу. Ну и здесь разговор про цепашки, да, что, к примеру, взять паблик на 120к с охватом за всего 8к, при грамотном выборе по цвецам может сделать лишь деньги. А, не особо. Охват а 8к, это реально 200-300 переходов, если все нормально, это, это балабольство. Это просто, опять же, раз, ну, переливание из пустого в порожнего без конкретных примеров не интересует. Так, почему удалил следующий вид? Потому что я уже набрал людей себе в команду. Вот, ребят, ответил на вопросы голосом, надеюсь, было приятно послушать. Этот канал будет развиваться, наверное, <смех> если вы будете чем больше смотреть, лайкать, потому что реально этот канал без рекламы, он на моей мотивации живет. Спасибо, спасибо, удачи вам.